Просто наслаждаюсь, вот на холодно, конечно, но видите, от шапочки такой модный, с такой водолазки, с горловиной. Я вышел на балкон, вот, и не хочу, я болею, еще больше, друзья, заболеть. Поэтому пожелайте мне выздоровления, а я пожелаю вам поставить побольше таких вот жирных лайков, комментариев. Ну и кто не подписан, подписаться на наш с вами канал, а канал называется Жека, друзья. Давайте с наступающим вас 2022 э, Новым Годом, э, желаю вам его классно отметить в кругу близких друзей, родных и родственников. Э, родные и родственники, одно и то, извиняюсь. А может банку пива я уже выпил, и мне кайфово, Рослав такой пошел, и я уже, немножко мозг так отключается. Но вчера мой, видите, да, как красиво. Вообще. Божественная красота. Не хватает только, друзья, Снегурки, Деда Мороза и вас на моем канале.